Приветствую всех консультантов, всех специалистов, помогающих профессий, которые хотят начать успешную частную практику и использовать социальные сети для привлечения клиентов. Для многих из вас уже не секрет, что одним из важных элементов продвижения ваших услуг в социальных сетях является определение своей целевой аудитории. Дело в том, что когда ваша целевая аудитория определена, появляется возможность правильно Затачивать социальные сети под ваших клиентов, размещать правильный, нужный, полезный контент и, соответственно, разрабатывать правильную, успешную стратегию продвижения ваших услуг. На связи студия «Эксперт» и ко мне очень часто приходят специалисты, эксперты на консультации лично или приходят на наше обучающее направление в студию. Так вот, первое, с чего мы начинаем, это с определения целевой аудитории. На своих частных консультациях, когда я задаю вопрос, а кто является вашим целевым клиентом, многие из вас отвечают вполне искренне и убеждены на сто процентов, что так и есть, что... В целом я могу работать хоть с каким запросом, хоть с каким клиентом, потому что мое образование, мои методики, мои инструменты терапии, они универсальны. Вы знаете, я не могу с вами здесь прям не согласиться, потому что действительно, особенно те из вас, кто получил психологическое образование, коучинговыми методиками обладел, Большинство эзотерических направлений, астрологи, нумерологи, действительно ваши инструменты, они являются универсальными и по-хорошему да, вы можете использовать их с любым целевым клиентом. Но если мы с вами ставим задачу развивать успешную частную практику, привлекать поток, стабильный поток клиентов и социальных сетей, нам нужно все-таки заточиться на какую-то целевую аудиторию и первый способ, по которому я вам предлагаю прямо сейчас это сделать вы можете взять листок бумаги, ручку а можете прямо под этим видео написать с каким клиентом вы бы точно не хотели работать то есть действовать от обратного вы знаете, здесь вы можете описывать на листе бумаги любые характеристики клиента которые вот для вас являются неприемлемыми но здесь очень важно понимать, что когда вы действуете от обратного, когда вы от, ну, от противного да, отсекаете тех клиентов, с которыми вы не хотите работать, здесь вам самим важно вот этого вашего внутреннего миссионера отключить. Потому что, да, большинство из вас считает, что какой бы клиент ко мне не обратился, это мой долг ему помочь, это мое предназначение и прочее, прочее. Вот если вы хотите определить свою целевую аудиторию, с которой будете работать успешно и, и стать открытым для этих клиентов, пожалуйста, уберите тех, с кем вы не хотите работать. Опишите этого человека, прям какой он, какие у него психофизические свойства, может быть, где он работает, с чем это связано. Смотрите, многие из вас приходят в частную практику, уже имея за плечами опыт работы на официальном месте. Вы являетесь или практикующими психологами, или специалистами помогающих профессий, в соцслужбах многие работают, в реабилитационных центрах работают. И я достаточно часто сталкиваюсь с той ситуацией, что приходят специалисты и говорят, вы знаете, я настолько устала от этих клиентов, вот именно в той тематике, ну, бывает такое, что зависимые люди приходят, бывают люди, которые были попытки суицидов, что наши эксперты, они просто физически морально устают и хотят начинать частную практику с какой-то другой тематики. Это абсолютно нормальная ситуация, и возможно, что в будущем вы вернетесь к этим клиентам, ну и потому что у вас экспертность очень высокая в этом направлении и прочее. Но вот на сегодняшний день постарайтесь убрать, расчистить немножко для себя, Список потенциальных, потенциальных аватаров целевой аудитории, то есть действуйте от обратного, вот с кем я не хочу работать, по каким, запрос, по каким запросам я точно не хочу консультировать. Да, если ко мне будут обращаться, я, конечно, не буду отказывать своим клиентам, потому что все клиенты хороши, особенно на начальном этапе, но сама я приглашать именно на эти тематики точно не хочу и точно не буду. Это первый способ, который... Вы можете прямо сейчас уже использовать для определения своей целевой аудитории. Второй достаточно очевидный способ, но почему-то им очень редко кто пользуется. Что я предлагаю вам сделать? Сейчас вспомните своих клиентов всех или большинство из этих клиентов, которые к вам обращались. И вспомните, с какими запросами они к вам приходили, с какими болями они к вам приходили, с какими проблемами они к вам обращались. Это могли быть боли, а могли быть наоборот какие-то ожидания, потому что мы знаем, что клиенты некоторые избегают проблем и ищут в этом человека-помощника, а есть те, которые хотят какую-то новую высоту взять, и для них тоже важен эксперт. Поэтому вспомните тех клиентов, которые уже к вам обращались, и попробуйте классифицировать, что же общего есть между ними, в том числе по половому признаку, по возрасту, возможно, по местам работы или по ролям, которые они занимают в обществе, это социальные роли там, в семье, в карьере, в бизнесе, там, в прочих каких-то а, сферах жизни. То есть посмотрите на них очень внимательно, какой же признак может объединять а, большинство из этих клиентов. Вы будете удивлены, когда эти признаки будут на налицо. Причем обратите внимание, что здесь важно учитывать не только тех клиентов, которые приходили к вам как к такому уже действующему эксперту, который озвучил свое, свои компетенции, возможно, где-то разместил приглашение. Нет, это могут быть в том числе те люди, которые обращались к вам по сарафанке, по знакомству, коллеги, родственники, друзья. Это могли бы быть абсолютно бесплатные консультации, это могли быть даже консультации в форме обычного какого-то дружеского разговора по телефону и так далее. Вспомните вообще, с какими запросами к вам люди обращаются. Это будет означать лишь одно, что вас они видят источник решения каких-то своих вопросов. В вас они видят того авторитета, который готов им помочь в этом конкретном узком направлении. Постарайтесь внимательно посмотреть на этих клиентов, и вспомнить, с какой отправной точки они к вам пришли. Что такое точка входа клиента? Вот точка входа клиента есть такой специальный термин у нас в студии эксперт на, на, на в нашем обучающем проекте. Точка входа это та жизненная ситуация, которая привела в конечном итоге клиента к консультанту психологу, коучу, тренеру, эзотерику, нумерологу, астрологу. То есть есть какая-то ситуация в жизни, которая его сподвигает обратиться кому-то за помощью. Соответственно, если вы вот эти ситуации сейчас классифицируете, для вас более-менее портрет клиента – прорисуются то есть кто будет ваша целевая аудитория это не обязательно женщины и одного возраста и одного места работы это люди с похожими жизненными ситуациями которые находятся в подобных подобных жизненных обстоятельствах которые их побуждают совершать поиски консультантов и третий способ который я тоже очень часто применяют для того, чтобы определить его эксперта, кто же может являться его целевой аудиторией. Знаете, тоже один из парадоксальных способов. Вспомните, пожалуйста, себя какое-то время назад, что вас непосредственно привело в психологию, в астрологию, в нумерологию, в коучинг. То есть, с какой вы точки отправной решили овладеть какими-то знаниями. Почему это важно? Потому что очень часто наши эксперты, консультанты, они а, тянутся к новым методикам, они тянутся к новым, направлением они начинают увлекаться психологией именно для того чтобы решить свои какие-то внутренние вопросы это не обязательно какие-то глубокие травмы нет бывают вопросы которые связаны в том числе там с поиском жизненного пути да, с поиском профессии и так далее и так далее и посмотрите на себя какое-то время назад что вас привело какие жизненные обстоятельства, какие точки входа у вас были на таких же консультантов, к которым вы обращались, потому что все в жизни циклично. Вы когда-то кому-то пришли, сейчас к вам приходит. И на самом деле вот эта популяризация услуг специалистов, она именно и происходит потому что мы приходим очень часто на подобные ситуации то есть как я когда-то пришел и я становлюсь проводником помощником из точки а в точку б для моего целевого клиента если для вас были ценные сегодня три совета и вы вы ими воспользуетесь. Обязательно напишите мне что-то под этим видео. Поставьте плюсик, восхитительный знак. Если для вас оно было ценно, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых, на новых эфирах. Со мной с вами была Ольга Ашпина. Пока-пока.